Здравствуйте, сегодня я хочу вам рассказать о том, как лопаются семенные коробочки у орхидеи. Вот здесь видите две коробочки. Эта коробочка лопнула сегодня, только что. Вот. А это вчера. Отсюда. Семена не высыпались, так как коробочка была в пакетике. И даже вот при переворачивании семена из этой коробочки не сыпятся. Так как коробочка еще влажная, внутри тоже влажно. И семена еще не приобрели сыпочести. Другая коробочка лопнула вчера. Вот посмотрите, она уже подсохла. И семена из нее прекрасно высыпается если постучать вот высыпаются вот это на донышке тарелочки семена из этой семенной коробочки вот если у вас есть семенная коробочка и вы боитесь на вашем растении созревает семенная коробочка и вы боитесь что она лопнет и вы можете потерять семена то я вам советую оденьте на нее пакетик, закрепите, и ничего страшного не случится. И, конечно, каждый день наблюдайте. Вот, вы соберете семена для посева. Если кому-то хочется проэкспериментировать, зайдут ли у вас семена орхидеи, можно ли вырастить. Рохидею из семян. Пишите. Вышли семена. До свидания.